Кайф Менеджер Максим Всегда на связи Живи в кайф Звони Приятный вкус Живи в кайф Живи в кайф Звони Просто купи воды Живи в кайф Звони Максим. Он всегда на связи. Это я. Кайф. Живи в кайф. Кайф. Живи в кайф. Просто купи воды. Бесплатная доставка. Харьков. Харьков. Живи в кайф. Просто купи воды. Приятный вкус. Живи в кайф. Приятный вкус. Живи в кайф. Кайфуй. Живи. Звони. Просто купи воды. Купи воды. Купи воды. Купи воды. Купи воды. Звони Максиму на 099-199-58-88. Звони. Живи в кайфе. Живи в кайфе.